Правила первого свидания. Такие в сокращенной формы. ППС. Первое. Место должно быть не пафосное, не ресторан. Когда вас не продинарят, вы ну, в какой-то человек, который вас устраивает. Самое важное, почему это, это, это, это так нужно? Бывают попозже места, девушки там нужны, туда ходили, они там знают. Не вы должны место выбирать, не она. По телефону мы правильно подаем. Но что в таких местах, ну, там знакомые и так далее, надевается ну, вот маска, они там ну, как бы, вот, ну, себя показывают, ну, не раскрывается Человек э, в определенных местах чувствует себя… Ну, у нас у всяких социальные маски. В определенных местах эти социальные маски настолько жесткие, что человек не становится естественным. Вам трудно будет ее разговорить, нормально пообщаться и не заинтересуйте, а на второй сцене, она просто она не вызвонится. Вот и все. Поэтому место должно быть, знаете, такое, как бы, уютное, там, современное, прикольное, ну, типа, вот, да, даже хлебное, вот это вот, да, сеть, таких вот Чай, кафешек, да. чайных, где там, ну, в принципе, классный дизайн, там, можно посидеть, опять же, выбрать правильный столик. Очень важно, да, чтобы вы в этом, следующий момент, важно, чтобы вы в этом месте могли спокойно, не крича, общаться и слышать друг друга. То есть атмосфера должна быть не давящая, Атмосфера должна быть расслаблена, знаете, как все общаются. Вот я, когда был в Италии, я там был в этих таких, знаете, Таких семейных ресторанах, которые там бизнес уже там, ну, там лет 20, 30, 50, вот там, они, там уже там, а, там дед начинал, там, да, пиццу делал, потом батя делал, потом там вот, сын, то есть вот там а, я вот очень сильно на контрасте все эти там, рестораны такие, да, кафешки вот наши, потому что ты садишься, заходишь и там все просто ну там вот там общаются, там вот прям видно, что все без масок, очень открытые, то, итальянцы еще эмоциональные, все, тут, ну просто я вот... Я, я, я первый день просто пришел вот так вот на телефон, когда я сел, заказал там, пока какие-то суммы, я просто снимал, потому что это было вот вообще по-другому. И вот так вот нужно, ну, это, это идеальный формат для общения на первом свидании. То есть открытость, максимальная заинтересованность, ну и чтобы девочка открылась и помнить с ней состояние там коннекции, фото. Вот. А, следующий важный момент. На первом свидании вы не должны... Ну, знаете, вот вас не должно быть слишком много, поэтому оно не должно быть длиннее, чем, ну, да. давайте так, возьмем а, со встречи, насадки, заказывают там кофе и так далее, максимум полтора часа. <coughs> Даже если у вас есть много тем для обсуждения, общения, если тут потолок. если вы вообще вам тяжело и так далее, то это ну, час. То есть вот полтора часа, это прям ну попили, пообщались. Больше а, Если больше потому что будет переходить во второе свидание, а это как бы, ну, пока ну, вам это не надо. Второе – это уже включение сексуального кон кон контекста. Потому переход не, типа, два друга общаются, а типа… Поэтому нам сейчас, нам очень важно на первом свидании показать себя, что мы интересны, что он с нами классно, что еще рассказать. И у нее поспрашивать, да, то есть, чтобы, как бы круто провести время, но недолго. Чтобы захотелось, ну, в ближайшее время еще раз увидимся. То есть по факту задача на первом свидании заинтересовать собой как личностью. Никаких там поцелуев, там, сексуальных контекстов, ну, на вот, во первых нет. Если она провоцирует, там, ведется, тут уже вы смотрите, если есть время, можно переводить во второй свидание, окей. Но само по себе первое свидание, вы знаете, как, типа, вот... Ты ходишь в автосалон и выбираешь тачку, так, интересно, там, да, посидел, попробовал, там, да, звучок, все это. То есть вы не покупаете на первом свидании. Поэтому нам очень важно вот, показать, что мы очень хороший клиент. То есть, мы готовы покататься, но дальше сейчас. А, следующий важный момент – это собрать от девушки информацию. Вот как я вам рассказывал про моего друга, да, который… Вот с помощью приемов скрытого влияния, там, провоцировать на открытость, он прям все узнает, ну, и потом, правда, вы свои требования выдвигает. Вам этого не надо, вы просто максимально все информацию. Начиная с базовых моментов, хобби, увлечения, чем он занимается, где работает, где проживает, а где любит отдыхать, каких этих вот, во там ложится спать, когда ставит тоже очень важно, подбухивает, не подбухивает, да, любит, там, курит колям, не любит, любимые заведения в городе, где любит там потусить, если тусит, где там путешествовать любит, ну, вот такую инфу. Способности, что она умеет, что не умеет, также обращайте внимание на утверждения. Типа, я считаю это плохо. Либо вот это круто, я вот это люблю, я за ЗОЗ, да, либо я там встаю рано, потому что все утверждения, это часть ее личности, часть ее убеждений. И они эм, связаны с ее ценностями, это нам пригодится, когда мы будем анализировать, и выбирая стратегию для того, как общаться на, время, на втором свидании. То есть ваша задача, собрать максимум информации за эти полтора часа. Чтобы это сделать соотношение того, как вы говорите, в самом плохом раскладе должно быть 60 на 40. 40. Вы говорите, 60 она. Мастера, соотношения, ну да, они вообще соотношение 90 на 10. Иногда хочется перебить. Ну, да, потому что тебе находится просто. Выбавить свою внутреннюю телку. Подручка придется. Чтобы сказать. Вот, в принципе, так и вот это первый сценарий. Празд. Детали поговорим уже на следующей неделе. Ну, чтобы вы классические. Да, еще место должно быть светлое. Это движение, место. А потом щачка. И темное. Всечка. И сущечку. Не хочется. Не, ну если пойдет, и вы прям почувствуете, что можно, и вас тоже никто не устанавливает Просто если классическое брать, да, вот первое, без продолжения То вот такие вот задачи, их нужно выполнить Потому что сделайте что-то не так, на второй не придет Многие же стараются, как ты, да, типа, ну, может на первом еще можно, да? И вроде даже ведется, такой, ну почти, а он Бог не вызывается А почему? Потому что вроде парень ты неплохой, но хочешь только секса А я как бы выкачу отношений но ты не создал доверия, интереса. И он как бы не связь, а сразу перешел к этому главному блюду. А надо разогреть духовку. Да. И погулять. Да.